Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. В обновлении 9.2 будет введена новая валюта под названием Cosmic Flux. Перевели ее как Космический Ветер. В этом видео я полностью расскажу и полностью покажу, откуда она фармится, на что она нужна и сколько нам ее нужно, постараемся тоже посчитать. Опираться будем на скриншот из одной замечательной темки. Скриншот будет все время на экране. Поехали! Миддед for Первый пункт. Нам потребуется 500 космического ветра с целью того, чтобы купить воспоминания об единстве. Это на тот случай, если мы вдруг захотим перекрафтить нашу Ковенанскую общую легендарку в виде изначального пояса, который мы купим за 2500 в какой-либо другой слот. Расскажу проще. Изначально мы покупаем пояс за 2500, а потом мы можем купить воспоминания, которые позволят нам просто-напросто перекрафтить эту Ковенанскую общую легендарку в другой слот. Надеюсь, объяснил понятно. Далее. 2000 космического ветра нам потребуется для того, чтобы проапгрейдить нашу легендарку до 291 итам левела. Текущая наша легендарка 262 итам левела 6 ранга, новые легендарки 7 ранга 291 итам левела. Но ну, а также помимо космического ветра нам еще потребуется заготовка, не забываем об этом. Далее, от 600 до 1500 космик флюкса нам потребуется для превращения обычной вещицы в сетовую. Но только я не понял одного. Почему тут указаны запястья и плащ? Они же не с этого вообще, в принципе. Немножко непонятный для меня момент. Окей, возможно, какая-то отпечатка. Но все же, для превращения шлема, нагрудника, ног потребуется полторы тысячи космического ветра. В общем-то, немножко придется валютой запастись. Но опираясь на все вышеперечисленное, сколько нам вообще потребуется этого космического флюкса? половиной тысячи, плюс 500, плюс 2000 возможно еще плюс 2000 если мы еще апаем легендарочку, это уже получается 7000 Далее для рекрафта обычных шмоток с этого потребуется, возможно, тысяч 5-6, вот такие вот примерно цифры. То есть в целом нам нужно немножко этого космического ветра. Окей, далее, откуда мы лутаем этот космический ветер? Вот тут уже все, конечно, интереснее. Тысяча космического ветра мы лутаем с парагон сундука у новой фракции. То есть это, конечно, произойдет не скоро, и скорее всего, к тому моменту нам уже, в принципе, этот космический ветер не нужен будет. Далее, twice weekly quest. Что такое twice weekly quest? Это два еженедельных квеста в неделю. Примерно как вот сейчас мы видим два нападения, но тут будет что-то подобное. То есть мы берем квест в среду, делаем его, и в субботу вечером тоже. Делаем квестик и тоже получаем по 150 космического ветра за каждый. То есть 300 в неделю. Окей. А далее, дейлики. По 75 космического ветра нам будут давать. А далее, creation, каталист, intro. Вводные квесты, скорее всего, дадут нам 500 космического ветра. А далее, что получается? Скорее всего, конкретно для ПТР -а какой-то квест. Он ПТР right now. Возможно, это даже до Лаева и не доживет, потому что все перечеркнуто, про ПТР написано. Опустим этот вариант. Окей, идем дальше. Возобновляемые сокровища от 10 до 14 космического ветра. Однодневные сокровища. 75 космического ветра, то есть это сокровища, которые можно лутануть один раз в течение дня. Далее, те сокровища, которые можно лутануть единожды на персонаже. Уникальные сокровища. 200 космического ветра. То есть, таким образом, собирая сокровища, можно неплохо так тоже подзаработать этого космического ветра. Окей. а Рарники будут давать по 70 или по 75 космического ветра. Тоже неплохо. Проходя этажи в Торгасте, мы тоже будем лутать космический ветер. 70, 80, 90, 100. Угу. Ну, это не очень-то такое воодушевляющее число. Едем дальше. Мифик Dungeons. 100 космического ветра за любую сложность. Предлагаю вам просто-напросто фармить вторые тризны. Я делал это пару недель назад с целью того, чтобы выформить костезубку себя в обновлении 9.1.5. Знал бы? Не фармил. Лучше бы в обновлении 9.2 фармил ради космического ветра, ну и ради костезубки. Но окей, все равно можно будет побегать эти вторые тризны, пофармить этот космический ветер. Рейт от арена. 345 космического ветра. Unconfirmed. Имеется в виду то, что это просто-напросто не подтверждено. Быть может, там будет еще больше космического ветра давать за вин, а может быть меньше. Посмотрим. Далее рейд гробница предвечных под вопросом. То есть неизвестно, будут падать космик флюксы не будут падать, непонятно. Также можно получить за великое хранилище. Таким образом, мы берем монетки. Монетки вымениваем на мешочки. С каждого мешочка падает по 500 космического ветра. Собственно, три монетки, полторы тысячи космического ветра. Можно на текущий момент захолодить монетки. Ну, там манипуляция довольно-таки хитрая. В Дискорде я ее расписал у себя в канале Стива Анонсы. Сможете зайти, почитать, поизучать. Что хочу сказать? Хочу сказать то, что валюта раздутая в том плане, что фармится отовсюду, а нужно ее не особо-то много, и она будет нужна не сразу. Потому что легендарки мы будем крафтить, улучшать. Только на четвертую или пятую неделю с момента выхода 9.2. А далее воспоминания. О единстве прям написано то, что мы будем только в пятую неделю от обновления 9.2 покупать. В общем, зафармить за месяц 16 тысяч космического ветра вообще не проблема. Валюта не проблемная. Это все, что я могу о ней сказать. Всех вам благ, гостя, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!